Здравствуйте, друзья! Неожиданно вышел в эфир без предупреждения, без анонса. Но я думаю, кому надо увидеть, услышит, запись останется. Я хочу, во-первых, во-первых, хочу поздравить вас с праздником. Сегодня Международный день Земли и очень такой мощный праздник, конечно, тем более сейчас очень важно к ней обратиться с благодарностью, с любовью, она сейчас терпит нас таких и даже терпит то, те виды оружия, которые мы применяем, взрываем ее и так далее. Земля дорогая, я обращаюсь к тебе с, с просьбой принять нас и дальше такими. Мы Будем меняться, мы будем расти, мы будем развиваться, и я думаю, что в скором времени мы сможем тебе отплатить любовью и благодарностью в том объеме, который ты заслуживаешь. Пока только немногие люди так любят землю, так дорожат ей, так дарят ей свою любовь, что как и, как и нужно человеку. Пока немного таких. Но сегодняшний день, в этот праздник. Я думаю, что многие вспомнят об этом и подарят эту любовь. Но это так. Это праздник, который, я считаю, должен напомнить нам о том, что мы на этом маленьком космическом корабле на нашей Земле путешествуем по космосу и очень-очень-очень обязаны ей всем тем, что у нас есть жизнью, красотой, любовью. И так далее, и так далее. Друзья, я хочу сказать, вообще, для чего я вышел в эфир. Еще праздник, это понятно. Я хочу сказать, что, наверное, вы привыкли к моим к этой рубрике «Точка опоры» и к моим роликам в ней, в этой рубрике. И я на какое-то время оставил это. Я посмотрел, создал... Более 40 таких точек опоры на многие случаи жизни. Конечно, есть еще о чем говорить, и мы будем говорить. Но сегодня я хочу представить вам преподавателей нашей Академии. Вы, наверное, знаете, кто-то, может быть, и не знает. Вот для них скажу, что у нас есть Международная Академия Естествознания. Естествознание ⁇ это почему такое название, потому что это таким образом охватывает всю жизнь. Естествознание это не только физика, химия, там, и прочая ботаника, это вообще и социальная жизнь человека. То есть, по сути, естествознание естественные знания о жизни во о всей сфере жизни. Вот так мы рассматриваем нашу академию, мы так подходим к формированию ее предметов, ее продуктов, и очень много тысяч людей уже прошли ее, она существует. Uh, уже, по-моему, 16, 16 лет uh, она претерпевала изменения. Сейчас она уже много лет называется Ака Международной академия И вот преподаватели, это вообще золотой фонд, я считаю, академии, которые нас через себя пропустили все эти знания, мировоззрения, которые притворили в жизнь все это, состоялись как личности, как зрелые личности. Вот они тоже будут участвовать вот в этой рубрике «Точка опоры». Так что вы принимаете их благосклонно. С... Они, будут... они редко выходят в эфир. Я таким образом хочу помочь им переступить этот порог популярности. Пусть выходят, поддержите их. Потому что они работают индивидуально с каждым студентам, и привыкли к такой индивидуальной работе. А здесь вот э, выход в такой коллективный процесс. Э, мы будем продолжать эту рубрику. Я тоже буду э, выходить иногда, а может быть часто. Но В общем, э, рубрика будет жить. Она нуждается в дальнейшем развитии. Потому что грани жизни, э, в которых нужно найти точку опоры, очень большая. Очень большая. И этих точек опоры, как вы уже увидели, можно и нужно найти в каждом проявлении жизни. Все проблемные точки, на самом деле, проблемные какие-то участки жизни, этапы жизни всегда имеют и другую сторону. И вот эту другую сторону найти, в этом наша задача. И мы постараемся вам в этом помочь. Итак, друзья, благодарю вас. Вот это такое мое выступление. Еще раз с праздником Земли. Подарите своей Земле тому месту, где вы родились. Особенно тому месту, где вы родились. Это очень важно. У нас есть точка опоры на эту тему. Вы можете посмотреть. И они есть, эти точки опоры в Ютубе. Подарите своему месту любовь. Подарите благодарность. Вспомните об этом. Это будет лучший подарок для Земли. Благодарю. До свидания.